Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня мы посмотрим удивительную тему, которая впервые делаю на своем канале. И делаю ее, потому что очень много запросов. Она называется «Вернется ли она?». Это для тех дорогих мужчин, которые когда-то потеряли свою любимую женщину. В данном случае я буду смотреть на ту женщину, которая для вас занимает центральное место в вашей жизни. да? А, то есть это отношения, которые когда-то для вас значили все. Понимаете, да? Давайте смотреть, вернется ли она к вам. Я взяла колоду Кипер, немецкая система. Также я посмотрю на своей любимой колоде Ленорман. Расклад будет авторский. А расклад будет на два варианта. Загадывайте, пожалуйста. Вариант номер один, вариант номер два. Ленорман, я буду смотреть в связке с раскладом. В трактовке уже буду взаимодействовать с картами Кипер. В данном случае мы будем смотреть по одному сентификатору каждого варианта. И я буду выкладывать расклад. Как всегда, на моих видео очень живые авторские блоки раскладов. Я считаю, что это работает на 100%, вы имеете возможность проверить свою интуицию, лучше всего смотреть, естественно, видео от начала до конца и, естественно, поддерживать мою работу в виде лайков, комментов, подписок и репостов этого видео. Тогда есть желание у Вселенной показывать вам правду, да, есть желание у меня работать для вас. И самое главное, вы себе открываете дорогу, потому что вы внимательно относитесь к той работе, которая делается да, в запросе для вас. Поэтому э, я очень надеюсь, что э, то, что сейчас будет сделано, принесет вам огромную пользу. Вы действительно поймете, э, не знаю, что сейчас выпадет, но вы поймете, насколько важно э, Прочувствовать тот или иной вариант, который вы загадали. Ну что, я думаю, вы выбрали первый, второй. Берем первый вариант, смотрим, вернется ли она. Здесь выходит симпликатор карта дом. Могу сказать так, женщина, которую вы спрашиваете, до сих пор считает вас своим родным человеком. Она относится к вам, как к своему дому. Даже если она сейчас находится не с вами и живет не под одной крышей с вами, но она мечтает о том, чтобы вы жили в одном пространстве. Здесь ответ дан сразу, в первой карте синдификатора. Давайте немножко откроем, да, раскроем эту позицию, что именно она думает, мыслит и вернется ли она к вам. Карта официальных персон. Здесь, скорее всего, был развод. Она бы хотела... Да, Куртхаус. Она бы хотела как бы адвокат. Я уже понимаю, что здесь был официальный развод между вами. Карта Джонни. Карта как бы отъезда-уезда. Скорее всего, женщина покинула ваш дом, уехала. Выпала две карты сразу, вытащила. Карта письмо и карта главная женщина. Вы связались со своей женщиной сейчас по переписке, либо хотите это сделать, вы бы хотели, чтобы она вернулась. Это здесь больше ваш порыв. Я могу сказать, что ваша женщина о вас очень много думает. Здесь очень много мыслей, да? насколько те отношения в ее сердце, скажем так, занимает центральное сейчас место, по этим всем связочкам я могу сказать, что да, она вернется к вам. Почему? Потому что на обороте, вернее, на финале выходит карта «Мэридж», «Свадьба». Она вернется именно к тому состоянию, в котором вы были до развода. Видите, она, вот этот вот развод, который который у вас состоялся в прошлом, она бы хотела поменять на карту Мэрич. В эзотерическом смысле, где нет времени, да, где время нелинейно, она бы хотела не то, чтобы вернуться, она бы хотела, чтобы вы были в энергиях супружеской пары. Поэтому на данный, в данном варианте, на данный вопрос однозначный ответ – да, она вернется. Она вернется, может быть, не сразу, но она это сделает. У нее есть такие намерения. На Ленорман я сейчас хочу взять две карты и посмотреть, насколько сильно вы сейчас находитесь в ее ментальном поле. Насколько сильно в ее сердце. Она... Да, карта собака говорит о том, что она предана вам. Что бы у вас ни случилось между вами в прошлом, она вам предана. Карта лупа. Она хотела бы, чтобы вы никогда не упускали ее из виду. Скорее всего, мужчина совершил некий поступок, который послужил расставанию, потому что было невнимание со стороны женщины. Карта ребенок. Она бы хотела нового витка с вами в отношениях. Она бы хотела с вами соединиться. Карта аисты. Это, в принципе, та же карта мэридж, да, карта семейные читы. Да, карта молодоженов. Да, она бы хотела пребывать с вами в этих энергетиках. Карта Аисты Полинорман и карта по Кипер. Эта женщина не то, что хотела бы вернуться. Эта женщина для вас... Я здесь вижу ваши отношения. Я вижу, что она для вас существо, которое которая постоянно по карте «Якорь» есть в вашем сердце. Карты часы. Придет время, когда вы возобновите свои отношения. Сейчас я считываю это время. Понимаю, что для расклада онлайн очень сложно каждому из вас... Это практически невозможно сказать. У каждого свое время. Поймите об этом. Поймите это, ребят. Я могу сказать, что карта гора, то препятствие, которое вас разлучило, на данный момент, на данный момент, сейчас вами проходит по карте компас, убирается. То есть вы должны понять, для того, чтобы вам соединиться, найти вас, друг дружку в этом пространстве холода, в этом пространстве в котором были совершены некие действия по отношению друг друга да вы вы на самом деле не потеряли связь Видите, карта компас карта компас говорит о том что между вами вот это вот непонимание карта маски вы не открываетесь друг другу на самом деле и молодой человек, который смотрит этот расклад и вашу визави, она мечтает о возобновлении. Но вы пока не общаетесь, вы пока задумываетесь об этом. Карта «Медведь» говорит о том, что у вас будет это взаимодействие. И оно, кстати, будет страстным. Вы не просто соединитесь, а у вас будет новый виток. Если бы вы не развелись, если бы не было этого раскола, вам было бы проще, намного проще соединиться а между вами. сейчас некий, некий как бы порог. Это не пропасть нет, но некий порог того, что это было сделано. Вам нужно отбросить некие шаблонные вот эти вот структуры оковы ваши. Да? Вы, вы должны понять, что для вас важнее. То, что было сделано раньше, по неведанию, простить друг друга, да, у каждого своя ситуация. И все-таки понять, что для вас важнее. То, что сейчас выпадает мужчина мужчина, который находится в каких-то сомнениях по отношению к самому себе, вы не открываете в чувственном плане. Почему вы не открываетесь? Потому что у вас был в прошлом некий косяк, некий косяк, из-за которого она ушла. Вот она ушла, реально. Это здесь ушла женщина. Простите себя за то, что вы сделали. Просто простите. Безапелляционно, без всяких «но». Просто простите себя. Посмотрите на себя с новой позиции, что вы прошли некий порог того, что вами было прожито. И оставьте это во вчерашнем дне. Что ждет этого мужчину, Полинорман? Давайте посмотрим. Карта препятствий. Сейчас вы находитесь в ловушке, в вашей ментальной ловушке. Но ждет вас родство. Карта дерева. Вы победите в себе то, что вам сейчас мешает сблизиться. Она вернется к вам. Карта дерева еще это показатель того что эта женщина для вас судьба по первой позиции я сказала все здесь причина разлада в поступке мужчины к сожалению причина развода но в данном случае хочу вас воодушевить что даже если вы развелись если между вами нет знаете нет вот этого официоза официального да, момента, это вам не мешает любить друг друга. если у вас это вот сейчас если вы понимаете о чем я вам говорю, а, мало того а я могу сказать по, по опыту очень многих людей, которые прожили свою жизнь ну большую часть да, сознательной жизни, не скрепляя отношения официально, они более счастливы, чем те люди, которые официально оформили свои отношения. В данном случае это просто наблюдение мое. Да? Я могу сказать, здесь психологически понятно почему. Потому что каждый день каждый из нас спрашивает себя, а счастлив ли я. И в данном случае ответ на этот вопрос в том, что если люди не связанные обязательствами, продолжают жить вместе и получать этого удовольствие, значит между ними есть гармония есть любовь карта компас идите в этом направлении она вернется к вам видите карта ключ карта свидания здесь однозначно ответ да она вернется к вам здесь будет ваша встреча женщина вернется я очень рада была увидеть это в первом варианте. Надеюсь, я вас очень обрадовала. Итак, первый вариант был таков. Сейчас будем смотреть второй вариант. Вернется ли она? Карта-подарок. Сейчас раскроем эту карту, но это очень хороший посыл. Возможно, она неожиданно для вас проявится в вашей жизни. Да, карта-якорь. Опять-таки, в первом варианте выходил Полинорман, карта-якорь. Эта женщина постоянно о вас думает. карта свидания. Поздравляю. Здесь будет неожиданно. Неожиданно для вас, молодой человек, неожиданно для вас вот такое вот восстановление вашего прошлого стабильного мира. Возможно, здесь отношения, которые когда-то, э, даже я не могу сказать, что здесь была разлука, Здесь, скорее всего, был интерес. Интерес. Почему? Потому что карта, понимаете, карта подарков в Кипер, она говорит о чем-то, о чем-то приятном. Кстати, наоборот, карта Lovers, карта любви. Здесь действительно было очень искреннее, нежное чувство влюбленности друг к другу. Но по причине некого какого-то, ну момента, да, котором мы не будем сейчас смотреть, у каждого свое. Здесь э, был какой-то небольшой, небольшой конфликтный момент. Я не могу сказать, что он был серьезным, но если вы спрашиваете, вернется ли она, конечно, да. Но здесь не просто вернется. По этой карте я могу сказать. Для вас будет большим сюрпризом, наверное, что человек к вам очень хорошо относится. Вы очень расстроены. Диспэр, карта грусти. Вы нуждаетесь в этом человеке. Скорее всего, есть какие-то причины, по которым вы сейчас не вместе. Вот еще одна карта грусти на обороте. Мужчина задумался, грустит. Что-то вас разъединило. Фальшивая песона выходит. Ну, фальшивая персона это может быть подруга этой женщины. Не обязательно ваша подруга, которая вклинилась в ваши отношения. Но здесь есть и такой момент, что это может быть и подруга ваша, и подруга ее. Но, тем не менее, в данном конкретном случае возврат здесь будет. Давайте посмотрим, насколько быстро вы увидитесь, привилегированная леди. Ну что ж, я могу сказать, что здесь женщина непроста. А в этой связке я понимаю, что вы ощущаете дискомфорт от того, что женщина на порядок выше вас. Это может быть статусный порядок, это может быть порядок того, что она, вы считаете ее более умной, более востребованной в чем-то. Да? Вот у вас есть такие но как бы по отношению к себе немножко ну, как бы боязнь того, что вы неинтересны поэтому вы как бы а, приуныли, что ли да, вот у вас выходят две такие карты а вы видите, как эта женщина для вас ну, как бы ну, неуловима, что ли вы хотели бы чтобы она, видите, вот карта вор, вот говорю, неуловима. Вы считаете, что у вас кто-то отнял как бы эти отношения? Скорее всего, скорее всего, здесь были вмешательства третьих лиц, конкретно в вашу связь. И то, что между вами было прекрасным, оно так и не суждено было этому проявиться. Поэтому вы смотрите этот расклад. Да, вот карта перенос сама, High Honor, вы как бы с достоинством ожидаете проявления этой женщины в своей судьбе. Вы боитесь первому первому сделать шаг. Что-то такое вот там есть. Но по раскладу могу сказать, что вам предлагается не грустить, а действовать, мужчина. Еще могу сказать, что сейчас посмотрим чувства женщины. Да, карта месседж. Видите, я сказала, действуйте, пишите. Family room. Действия ваши будут вознаграждены. Почему? Потому что наоборот обороте выходит карта вашего общего интимного пространства. Family room, это в кипер всегда говорит о том, что вы сближаетесь. В принципе, вернется ли она? Она В данном раскладе, в данном конкретном втором варианте, она скорее вернется к началу вашего взаимодействия. да, У вас его практически не было, но она вернется к тому, что вы э, начнете общаться. Вот здесь вот такой момент указан, но опять-таки <смех> не для всех, да, видите, главная женщина. Да, пишите, напишите ей, вот карты вам предлагают об этом, да, вот для того, чтобы женщина, возможно, узнала ваших чувств. Здесь какая-то досада у мужчины, что ну, эта женщина для него слишком хороша. Вот такой момент здесь я прочувствовала для вас. Если вы нашли себя в этом варианте, прекрасно, значит, этот расклад для вас имеет позитивный окрас. Будете ли вы вместе? Bad help. Могу сказать так. Сейчас, на данный момент времени, есть препятствия. Как и в первом варианте, выходит карта... Там я смотрела больше на Ленорман, там была карта-гора. Здесь я могу сказать так: есть некие причины, по которым вы сейчас можете, в принципе, можете общаться, вы можете переписываться, как у нас уже выходили связочки, да, но вам этого мало. Я просто вижу по мужской энергетике, что мужчина болен как бы этими отношениями. Он горит ими, но не имеет возможности выразить свои чувства. Вот это вот карты передают. Видите, только сказала наоборот, обороте, выходит сам мужчина. That health. У кого такая позиция? У мужчины. Но здесь выпадает ваша женщина в раскладе. Видите, у вас будет помощь высших сил для того, чтобы... Вы были вместе. Вот главный мужчина в этой связке выпадает вместе с главной женщиной. Вы пара. В данном моменте вы пара. Да, вот вы понимаете, что здесь идет речь о вашем, о вашем неумении проявиться, неумении сделать. Собственно, помимо того, что вы не уверены, да, вот насколько вы интересны, насколько вы нужны, насколько вам. Ну, насколько вы действительно важны для этой леди, да. Она вот здесь такая для вас вся мега-звезда, можно сказать. Кстати, посмотрите, один из моих раскладов он называется Интересен ли ты ей? Вот здесь он у меня будет сверху, ссылочка. И, возможно, у вас отпадут сомнения, насколько вы ей нужны. Есть также расклад, который называется ⁇ Что я значу в ее жизни? ⁇ Там тоже как бы раскрыта очень серьезно данная тема. Хочу взять несколько карт на Ленорман, посмотреть, все-таки вернется ли она. Что, давайте так спросим, а что в ее сердце сейчас по отношению к вам? Вот именно в сердце, в сердечном потенциале, что карта лилии, ну, это бесподобная карта, я могу сказать, она вас видит в своем будущем. То есть, если даже, если даже вы зашли на этот вариант с большими какими-то трудностями в прошлом между вами, знаете, что этот человек всегда был уверен вам в сердце, что бы между вами ни происходило, какие бы нагрузки вы не испытывали, психологического давления, эмоционального, душевного, сердечного, Знаете, этот человек всегда поступал в согласии с своим стремлением быть с вами. Но вас что-то ну, скажем так, какая-то маленькая чертовщинка все-таки а, проникла в ваш союз, да? Если это новые отношения, в которых вы не уверены, знаете, что эти отношения приведут к чему-то очень красивому и серьезному. Кстати, к глубокому. Потому что на обороте была карта колодец. У вас будут свидания. Вернется. Будет эта встреча как и в первом варианте выходит карта свидания это самая активная карта колоды ленорман она говорит о том что самые важные перемены в вашей жизни которые вас ожидают в этой карте да вернется я была очень рада вам помочь и воодушевить вас что отношения могут быть не просто как обычная рутину, да, а как и подарок, самый большой подарок нашей жизни по карте Кипер. Я очень рада, что вы меня услышали и в вашем сердце сейчас положительные вибрации. Если вы когда-нибудь захотите вспомнить эти ощущения, воодушевиться, то, пожалуйста, включайте мои видео. И на заданные темы вы всегда ответите на любой ваш вопрос. А я же с вами до свиданькаюсь и говорю вам, что нет ничего важнее ваших взаимодействий. Именно ваших конкретных взаимодействий друг с другом. Не бойтесь этого мира, а смело идите вперед. И как всегда, жду вас на следующих наших раскладах. Всего доброго! Ваша Елена. Пока.